Вот, традиционно, человечество имеет право знать правду не туфту, которую вам будет рассказывать какие-то блохеры или блохерицы, да вот, навешивать вам своих блог, паразитировать на вашем внимании, на вашей энергии вот, а именно правду вот, если вы не согласны с теми аргументами, которые вы услышали сегодня, допустим, как впервые милости просим пишите комменты и, и лучше всего все-таки приходить на общение живьем в скайп. Лучше всего приходить в скайп. А, это просто там зависло, это самое. Вот. Лучше всего приходить в Skype и аргументированно, допустим, мне что-то подсказать, помочь. Я ж не против. Я ж не против. Я не могу гарантировать, нагло так заявлять, что я абсолютно прав и нету никаких не приходит никаких искажений. Если вы знаете какое-то. Явление, какую-то проблему Значительно решение Знаете, лучше Милости просим, пожалуйста, подсказывайте вот. Я нормально воспринимаю Любую аргументированную критику вот. Ну, в частности, допустим да, Я почти безапелляционно Утверждал, допустим, в частности да, Что лошади это Искусственное созданное существо Вот мне кто-то, скажем так, противовес говорил о том, что видели самолично, где-то там в пустынях то ли Казахстана, то ли Киргизии, я то ли еще чего-то, бегали да? там целые стада, якобы каких-то мустангов, я ж не против, я ж не против, пожалуйста, это самое, вот, все это дело возможно, наш мир позволяет э, развиваться э, всем живым этим самым, видите, даже паразитов здесь матушка земля к сожалению пригрела да? а, это, а паразиты это не нашего производства, они привнесены были, вот. ну поэтому опять же любые аргументы в студии вот, любые вопросы беда одна, малая насыщенность народом наших ресурсов, почему? а потому что система пока еще сильно опасается и все блогеры и подписчики опасаются правды а вот, опасаются э, Мир, мерки свои, чтобы э, раз, не разрушить. П Пытаются свои локи удержать, да. Э, кур завел и въем сидел. Боятся этот самый, да что Ник Смотровой скажет, что а война-то была не такая на самом деле. Не такая. И даже это не война была. А как правильно сказала первое лицо э, России. Это специальная операция. Вот. Вот такие операции. И та, которая называется Второй мировой или Великой Отечественной. Это была специальная операция, но против нас. Против русов и коренных. Вот это я могу точно сказать. Но вот кто был против, это не суть важно. Но на нашей стороне было все объединенное, разумное, светлое человечество. Это я тоже могу аргументированно подтвердить. Да? Вот такие пироги. Так, ну, все, дальше. Значит, первый кон мироздания. Свобода воли, живой души. Живой души. С частицей Творца. Надо понимать это правильно, да? Живешь сам, давай жить другому. Но не паразиту. Так, Кто не начал, начинайте здраво мыслить и здраво жить. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Укрепляйте дух, закаляйте честь, наполняйте стойкостью. Это еще понадобится. Приумножаем жизнь, возвращаем земле матушке, полетие круголетием. Зло в любом виде запрещено, тотально, повсеместно, навсегда. Всем, абсолютно всем, справедливости, добра, тепла и света. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Свою волю озвучили, этот поток провели Олег, сын Сергия. Ян, сын Олега, порода Пелюга, и белый ус. Аканик смотровой, а Камаяк смотритель. В Одноклассниках, э, в Ютубчике, в Телеге. Вот. Ну и те, куда еще будут а, эти да. э, выложены. Всего доброго. Все. Э, всем всего доброго. До следующих встреч.